Шел нахуй. Звонить в полицию, ведь агрессор и скрыться может, но далеко уйти ему не удалось. Спустя считанные минуты мужчину задержали бойцы Росгвардии. Против него возбудили уголовное дело. Кстати, по дороге в отдел и после, за решеткой, он не переставал нецензурно выражаться. Правда, уже через некоторое время перед телекамерами решил покаяться. Слушайте, я готов принести свои извинения. И вот Я не знаю, денежную компенсацию, сколько там нужно, давай добазаримся. Я не хотел просто... Я не хотел просто...